друзья всем привет э, вот появилась минута э, сейчас за рулем и вот только я останавливаюсь есть у меня пару минут э, остановиться в дороге и сразу ко мне приходят мысли у меня есть чем поделиться вот э, читаешь очень много на э, в частности на бизнес но ну, в журнале бизнес for home э, наш журнал всемирный где говорят о лидерах сетевого маркетинга о рейтингах, компаниях, там все, все, вся информация. И вот смотришь, молодые девчонки, парни, там 30-40 лет уже достигают успехов, зарабатывают 100 тысяч, 200 тысяч долларов в месяц, и ты понимаешь, смотришь вот на них, заходишь на соцстраничку, обычные простые люди, как и все. И, знаете, вот каждый из нас, который получает вот возможность э, познакомиться с сетевым маркетингом, увидев суть э, и разобравшись, вот Бог привел тебя в эту индустрию, показал, что здесь можно э, состояться, да. И э, большинство людей сходят с дистанции просто потому что э, вот не заработал миллион, вот за первый месяц, за два, за три, за полгода миллион не заработал. Все, этот бизнес не для меня. Но смотря на э, странички в Instagram, Фейсбук этих простых людей, которые состоялись и зарабатывают десятки, сотни тысяч долларов в месяц в сетевом маркетинге, ты понимаешь, что люди просто не сдались. Они просто и шли, и шли, и шли, действовали. Они стояли на своем. Они взялись и делали то дело каждый день постоянно каждый день научили этому других людей передали и нашлись в их команде в организации люди которые такие точно как и они сами с мечтами с целями и реально в сетевом маркетинге можно реализоваться и дойти до огромных э, высот и побед понимаете только вот не сдавайся не сдавайся ты пришел у тебя получается даже если не получается найди навык Разберись, как это работает Как привлекать людей Как давать информацию И делай это постоянно Постоянно, постоянно Научи этому людей И тебе воздастся со временем Ты будешь зарабатывать все больше, больше и больше Но нужно постоянство Нужно быть постоянным Нужно быть примером для всех Нужно вести за собой команду Потому что ты достоин и те люди, которые есть примеры, которые достигли этого просто, нет, не просто. Каждый будет, нет, не каждый. Но ты, если у тебя большая цель, конечно, ты можешь состояться. И моя рекомендация, вот, душа кричит просто, продолжайте, друзья, не бросайте, не останавливайтесь. Вперед и с песнями, и все у вас получится. Сетевой маркетинг именно для вас создан. Для вас простого человека. Даже если ты новичок и у тебя ничего не получается, найди себе наставника по душе, по сердцу. Выбери компанию правильную и следуй. Иди за спонсором. Просто по следам, которые он пошел. След, след, шаг, в шаг. Повторяй то, что делает твой наставник. Все, друзья, желаю вам удачи, хорошего дня. Подписывайтесь на мой канал. И э, желаю вам никогда не сдаваться, действовать по нетступности и дано будет вам. Все, пока-пока, друзья.